Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу скрипт для Сайпер Симулятора. Давненько у нас не было а, видеороликов по этому плейсу, вот, наконец-то я решил записать. А для этого нам, как всегда, потребуется чит, буду использовать свой личный, а под названием Star. А также ссылочка на него будет в описании, можете приходить и смело скачивать. Он полностью рабочий и полностью без вирусов. Также, если у вас есть какие-либо ошибки, вы можете зайти в Discord сервер по ссылочке в описании. И написать хелпером они вам обязательно помогут итак для того чтобы нам заинжектиться нажимаем вот на эту кнопочку inject тут работает полностью автоинжект вот. так что вам не придется никакие другие программы скачивать для инжектов так все мы заинжектились и вот сюда в это окошечко вставляем наш скрипт после этого нажимаем exclude так чит сворачиваем так, все, вот он скрипт грузится, как видите. Тут вот написано, кто его, получается, сделал. Сейчас ждем, пока он у нас загрузится. Так, все, отлично, вот он, чит у нас появился. А, все функции полностью рабочие. Конечно, их тут довольно мало, но, в принципе, какие есть, такие и есть. Вот. Так, давайте проверим первая функция. Это у нас автофарм. Включаем. И, как видите, он автоматически фармит. Все работает. Также автосел есть. Так, ну, как видите, все работает. Он, получается, продает и сам автоматически парни. Так, и есть функция «Автокилл босса», то есть «Автоматическое убийство босса». А, как видите, это тоже работает, в принципе. Вот, я наношу по 9 урона. Вот, вы можете, допустим, включить автоубийство босса, там пойти себе чаёк сделать, либо еще куда-то. И к вашему приходу, в принципе, босс уже будет. Так, ладно идем дальше авто Сабер. так давайте посмотрим какая у меня сейчас а, такой меч есть вниз пролистаем так получается у меня сейчас вот, вот этот меч а, включаем авто Сабер. так все нужно было сначала выйти с магазина получается ну как видите у меня деньги потратились, а значит сабли купились. Так, листаем опять вниз. И я уже даже до кос, получается, дошел. Короче, я около 4 или 5 видов мячей прошел. И у меня, получается, купилась коса. Вот эта беленькая. Ну, как видите, автопокупка тоже работает. Также давайте, в принципе, продадим... То, что мы сейчас а, заработали нашу силу и сейчас купим с вами а, ДНК. Вроде бы так называется, да, ДНК. Так, меня кто-то убил. Ну ладно. Так, идем обратно сюда. И теперь а, включаем автобай а, ДНК. У меня сейчас 3471Q. Нажимаем купить. И как видите, а, поменялось на другое число. Стало 2.929D. Вот. D это, конечно же, намного больше, чем Q. Вот. Я особо в этих буквах не разбираюсь. Но это больше, чем у нас Q. Так, и теперь давайте, в принципе, включим автофарм. И смотрите, я, получается, за один в получаю по один с чем-то. Вот. И давайте включим автоселл. Так, ну, как видите, все продается, все отлично. А, также можно купить автоматически jump а, прыжок. Так, смотрите, X8 стоит у нас а, 125. Давайте включаем, заходим. И как видите, у меня X8 купился, X9 и даже X10. Сразу три а, дополнительных прыжка купилось. И также получается урон боссу. У меня осталось, получается, два урона купить. Это на 9 и на 10, я так понимаю. Давайте, в принципе, купим. А тут автопокупка также работает. Включаем. Идем сюда. И как видите, в принципе, все работает. Вот. Самый последний купился. Это 10 урона. Все-таки угадал отлично. Вот. И также получается последняя функция Get All Flags. То есть, получается, вы тпхаетесь на флаги, забираете их себе. И с этого получается а, получаете корону. Давайте несколько флагов себе, себе возьмем. И на этом будем, в принципе, заканчивать. А также чтобы отключить эту функцию, чтобы она работала, просто а, делайте рез. Сейчас, в принципе, это покажу. Давайте вот этот флаг еще получим. А, как видите, мне уже сразу до... начислили коронки. Так, тут нам кто-то мешает, давайте его сольем. А то быканул немножечко. Ну Ладно, с кем не бывает. Так, все, флаг опускается. Отлично. Так. А, я все понял. Смотрите, получается, тут работает тайминг по времени. То есть, допустим, если вам будет кто-то мешать, и вы в это время уже стоите, там, поднимаете флаг, он не поднимается. Вот, по истечению времени, которое написано в скрипте. Вот, он, он у вас тпхнется на другой флаг. Вот. Ну, в принципе, я думаю, вы всю суть поняли. Также давайте сейчас покажу, как отключить эту функцию. Вот здесь вот нажимаете Reset. Все, вы получается умираете. И он у вас э, перестает тпхаться на флаге. Так, ну все. Как видите, все больше не тпхается. Отлично. А, скрипт будет в описании. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. С вами, как всегда, был Эйсбан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.